Моего первого фестиваля У-235, и мы были на после... нас пригласили на последний фестиваль лауреатов, потому что Света была тоже лауреатом этого фестиваля, и вот. а я стала лауреатом с этой песней. И когда я села в автобус, который нас должен был привести на базу, я захожу в маршрутку, ну поскольку первый фестивал... фестиваль это отдельная история, он для меня вообще мимо прошел, и я захожу в маршрутку, и у Света меня, ты вот это что ли?» Вот это что ли? И все. И вот я решила начать концерт с этой песни. Так, а теперь сегодня мне поступило такое предложение петь старые песни. И поэтому я сегодня спою вам очень-очень-очень старую песню. Я даже не знаю, как ее назвать. сейчас, не тревожь ты его, не тревожь, не забуду я блест твоих ласковых глаз, не забуду я всю твою Теперь говори, говори, ничего не изменишь судьбе Уходи, уходи, уходи, И печай с собой забирай, Ты же сам так хотел, ну так что ж ты, Иди в свой далекий запущенный рай, Ты же сам так хотел, ну так что ж ты, Иди в свой далекий запущенный рай. Сейчас от любви